Всем привет, дорогие друзья! Если вы смотрите это видео, значит с вами канал Work and Life и я его ведущий Антон Белюк. И сегодняшний видеоролик называется «Бесплатные вакансии в Польше. Работа на птицефабрике». То есть я буду рекламировать в сегодняшнем ролике работу от польского агентства по трудоустройству группа Progress, работу на птицефабрике в Польше, которая находится в городе Пшеязнь в 20 километрах от Гданьска. Работа полностью официальная, вакансия абсолютно бесплатная. Так что все те из вас, кто заинтересован во всем вышеперечисленном, устраивайтесь поудобнее. И я начинаю. Поехали! Что ж, сейчас я буду за, зачитывать описание данной вакансии. И параллельно э, вы будете видеть видеоролик об условиях труда с данной работой, где будет показываться сам рабочий процесс. В общем, бесплатная вакансия в Польше. Требования. Требуются мужчины и женщины, а также семейные пары для работы на птицефабрике. Знание языка и специальное образование не требуется. Локализация пшиязни. 20 километров от Гданьска. Задачи. Производственная деятельность, вспомогательная деятельность, упаковка продукции, вспомогательная деятельность на складе. Работа связанная с разделкой куриных туш, укладкой и так далее. Зарплата 11 злотых 52 гроша не в час. В месяц входит 2760 злотых плюс-минус. График 12-часовой рабочий день возможно переработки минимум можно вырабатывать до 240 часов в месяц. Спецодежда выдается работодателям, жилье предоставляется бесплатно в хороших условиях, желающим делаем карты по быту и приглашения на работу. Можно ехать по биометрическим паспортам, количество мест ограничено, на данный момент 10 человек туда требуются. Вот сейчас, как всегда, по традиции, в нижней части своего экрана вы можете видеть мой номер телефона, на котором вайбер и ватсап. Если вас заинтересовала данная работа, то не стесняйтесь, звоните прямо сейчас, договаривайтесь о приезде, едьте в Польшу и меняйте свою жизнь в лучшую сторону. Знаю, что... Птицыфабрика это не самая, конечно же, крутая работа, которую можно себе представить в Польше. Но тем не менее, для начала это будет весьма и весьма неплохо. Тем более, если вы не знаете ни языка и у вас нет какого-то специального образования. Таких людей, как выяснилось, большинство. Ну, в общем, друзья, если вы заинтересованы в жизни и работе в Польше, но еще не подписаны на мои группы ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках и на мой канал в Телеграме, то настоятельно рекомендую вам это сделать. Ссылки на все это вы сможете найти в описании к этому видео. Особенно, что касается канала в Телеграме, обязательно подписывайтесь туда, если вы ищете достойную работу в Польше, потому что именно там я в первую очередь выкладываю все актуальные вакансии в Польше. И что самое главное, сообщение о каждой свежевыложенной публикации, приходит в автоматическом режиме на ваш телефон, на компьютер, то есть вы узнаете о новой появившейся работе в Польше, где бы вы ни находились, будьте вы в баре, в кино, на дискотеке, пришло сообщение, смотрите, работа вас устраивает, звоните мне и договаривайтесь о приезде. Таким образом, ваши шансы найти и первым забронировать хорошее вакантное место, ваши шансы повышаются в разы, потому что информация о данной работе приходит в первую очередь к тем, кто там подписан, то есть к вам, если вы будете там подписаны. А кто владеет информацией, как известно, тот владеет миром. Ну и конечно же, не забывайте писать свои комментарии под этим видео, также задавайте свои вопросы на любые темы, связанные с жизнью и работой за границей. И если вы еще не подписаны на мой канал на YouTube, то сделать вы это сможете уже очень скоро, нажав на кружок с моей фотографией, который вскоре появится в правом от меня, углу вашего экрана. Ну а на этом у меня все. С вами был канал Work and Life. И я его ведущий Антон Белюк. До скорых встреч, друзья. Пока.